это Лазурный ТВ, и сегодня наш выпуск посвящен шумным соседям. К нам обратились жители сразу нескольких домов. Их соседи по ночам издают громкие крики, слушают громкую музыку и любят двигать мебель в полночь. Все это мешает отдыху людей. Проблема в том, что иногда таких людей сложно вычислить, потому что звуки могут быть из соседнего подъезда, а зайти в чужой подъезд проблематично. Нам удалось пообщаться с одним из терпящих это жителей и вот что он сказал. Живу в доме 34-9, часто слышу, как соседи за стеной орут на детей, а потом эта семейная пара или дедушка и бабушка ругаются между собой и начинают греметь и стучать. Ночью подняться не удавалось к ним на этаж, а днем никто не открывает дверь квартиры. Напомним, законами РФ предусмотрена охрана покоя и тишины граждан, а за нарушение положена административная ответственность. Нашим сюжетом мы просим людей уважать соседей и быть тише. Илья, я не шумлю по ночам, специально для Лазурной ТВ.